Здравствуйте, мои дорогие! Вчера стартовал мой обучающий курс «Домашнее целительство». И после первого занятия, на котором девочки получили много новой, полезной, глубинной информации, они приступили к выполнению домашних, домашнего задания и новых практик. Но они еще не знают, какой подарок я для них приготовила. Я приготовила очень интересный волшебный чудесный подарок это как устанавливать энергетическую защиту для многих уже не секрет что помимо физического тела у нас существует и энергетическое и как раз по состоянию энергетического тела поля ауры хоть как это можно назвать знающие люди ну целители например диагностировать о проблеме человека, будь то болезнь или какая-то материальная проблема. Так вот, девочки получат эти ценные да, знания в подарок после прохождения курса. Как целитель в своем прискуранте услуг я имею эту услугу «Установка энергетической защиты» как на тело, так и на ситуации, так и на материальные объекты. Она по стоимости от 100 долларов и выше, в зависимости, на что идет установка. Но девочки будут это делать теперь самостоятельно. Понимаете, какой ценностью они будут владеть? Раньше хочу вам сказать такой момент – Раньше в древности все женщины владели техниками установки оберегов защит на своих близких, на свои убежища. И когда отправляли на войны, в дальние походы своих мужчин, сыновей, они обязательно ставили либо сами защиты, либо обращались к ведуням. В современном мире многие в это не верят. Но когда сталкиваются с какими-то событиями, они невольно, к ним возвращаются эти вспоминания из древней памяти, то есть из той памяти, которая есть у женщин, у каждой женщины, и начинают задумываться. Так вот, каждая женщина... Обязательно должна владеть каким-то способом установки оберегов энергетических защит на своих, на себя, на своих близких, родных, на своих мужчин и, конечно, на свои жилища, квартиры, дома, ну и прочее. Вот. Давайте порадуемся за девочек. Они еще сами не знают. Но, посмотрев это видео, конечно, обрадуется. Если кому необходима моя услуга по установке энергетической защиты, пожалуйста, пишите мне в директ, и мы с вами встретимся, и поговорим на эту тему. Я вам помогу. Подписывайтесь на мой аккаунт, приходите в гости на мои эфиры, Читайте интересные полезности, которые я размещаю в ленте. Их много. И до встречи в новых видео, в нов... на новых мероприятиях. С вами, как всегда, я, Ольга Мира. Пока-пока.